Обратите внимание, впервые в мире российский банк делится со своими клиентами частью своей выручки. Выручка получается от транзакций. Но ну, вы знаете, когда вы платите по карточке, часть денег, какой-то процент, два-три процента, остается банку платежной системе, и вот один из банков крупных российских полпроцента отдает на поощрение нашей агентурной сети. Вы можете подключиться. Вы видите, здесь уже крупные предприятия работают. 789 городах и эта программа сегодня признана лучшей вот лучшей программой лояльности российской федерации то есть это официально действующая программа на сегодняшний день 12 декабря 22 года выпущено 60 карт тысяч впереди еще много много работы подключайтесь скорее